Для того, чтобы не нагружать вас, я на своем видео немножко порежу. В этом видео мы будем говорить про сегментацию целевой аудитории. Что такое сегментация целевой аудитории, попытаюсь объяснить на птичках, так сказать. Берем тот же самый блок косметолога. По сути, для кого блок косметолога нужен? По большому всем в возрасте от девушкам, например, женщинам от 18 до 65 плюс там и дальше, да, По большому счету косметолог нужен абсолютно всем. Просто а, у косме... разные процедуры нужны будут этим людям. Что я хочу сказать, например, то есть а, девушка в 18 лет а, косметологу пойдет скорее всего за процедурами а, увлажнения кожи, возможно массаж лица, потому что хочется кайфануть какими-то спа процедурами для лица. Далее, женщина в возрасте 25-30 лет пойдет на процедуры какие-то какие там чтобы предотвратить, возможно, старение, какие-то там отшелушивающие процедуры, какие-то пилинги, далее женщина уже там 40+, метологу будет ходить для процедуры от морщин, отбеливания, например, там синяков под глазами и так далее. То есть, что я хочу сказать, что под каждую процедуру, мы сегментируем свою целевую аудиторию. Более того, мы никогда не должны забывать про такую сегментацию, часть сегментации, как мужчины в таких, как мы хотим сказать, более женских сферах. Да? Почему? То есть, например, косметология. Казалось бы, только женщины этим пользуются, но нет. То есть есть, скорее всего, ряд процедур, которые косметолог может предложить и мужчине, но мужчины у нас являются еще дарителями. То есть, мы, как часть целевой аудитории, как сегмент, сегмент целевой аудитории мужчин для косметолога тоже не должны исключать. То есть, в принципе, что это значит? Что мужчины могут подарить абонемент на услуги косметолога своей женщине, скажем. Или мужчина а, в каком-то определенном возрасте может прийти на какую-то косметологическую процедуру тоже. То есть это тоже будет часть, а, то есть это тоже будет сегмент вашей целевой аудитории. И в каждом бизнесе а, вот так вот тоже простраивается сегментация. А, например, вот про, про моя, мой блог. То есть я веду а, блог про таргет. А, кто сегменты моей целевой аудитории? Таргетологи или маркетологи, или начинающие, или уже работающие, которые просто за мной следят, и им интересно что-то, скорее всего, новое. Для них ничего не рассказываю, но им просто интересно смотреть, кто находится, вот, ну, кто рассказывает на эти темы. Далее, например, как я говорила уже, блогеры, которые хотят развивать свой блог, продвигать свой блог в социальных сетях. Третье, малые и средние бизнесы, которые просто смотрят о том, чем я говорю, возможно, подогреваются, чтобы купить какую-то мою услугу, или же а, смотрят о чем я говорю для того, чтобы знать, каким образом проконтролировать своего таргетолога. То есть вот так вот сейчас и есть еще четвертый сегмент целевой аудитории у меня, это те люди просто, которым я приятна, и они никогда, возможно, у меня ничего не будут покупать и моими услугами не пользоваться, но мне говорят, что вы нам приятны как человек. Вот у меня лично четыре сегмента целевой аудитории есть. И в в каждом блоге, в каждом бизнесе можно вот так вот разделить вот эти вот сегменты. И это то, что вы тоже должны прорабатывать для себя. Почему мы об этом говорим? Потому что под каждый сегмент целевой аудитории мы всегда должны делать разные макеты для рекламы, разные предложения, ну вот, вот такого вот плана. Третьим пунктом мы сегодня будем говорить про теплую и холодную аудиторию. Что это такое и чем это едят? То есть когда мы говорим про холодную аудиторию, что мы, мы имеем в виду? То есть по большому счету, когда а, человек с вашим бизнесом или с вашим блогом встречается первый раз, это всегда будет холодная аудитория, потому что до тех пор а, человек о вас никогда не слышал, он вас, э, вас никогда не видел. А, это ваш, его первое упоминание и первое касание с вами. То есть когда мы говорим про рекламу, э, про таргет э, на ваш блог или таргет на ваш бизнес, то Практически всегда это будет первое касание с холодной аудиторией. То есть что такое холодная аудитория? Это аудитория, которая с вами до того никогда не контактировала. И есть такое понимание, понятие, как теплая аудитория. Что это значит? Я как человек, как специалист по рекламе, уже неоднократно прибегала к рекламе у блогеров, и я буду и дальше это продолжать делать, и я вам объясню, почему. Потому что реклама у блогеров — это всегда теплая аудитория. Что это значит? То есть, когда uh, на, у блогера есть своя аудитория, uh, лояльная к нему uh, в размере там определенных тысяч. То есть uh, ему верят, его смотрят, к нему прислушиваются, ему мнению доверяют. Uh, и когда блогер рекламирует вас, ваш бизнес или ваш блог, то вы, по сути, все сразу же uh, на старте получаете очень теплую к себе аудиторию. Почему? Потому что вас рекомендовал человек этим людям, которому они доверяют. Это то же самое, что вы пришли к своей подружке, и она вам говорит, ой, смотри, какой у меня классный крем, я им там вот себе, не знаю, синяки под глазами мажу, и они пропадают. И вы сразу же верите в чудодейственные силы этого крема, потому что вам подсказал кто-то, кому вы верите. И вот это вот теплая аудитория. То есть, по сути, никогда не нужно недооценивать в вашей работе, в вашем бизнесе ценность блогерства как такового, потому что это на самом деле очень крутой инструмент в вашей работе. И если вы пренебрегаете им до сих пор и думаете, что вот блогер никаким образом не смогут вам сделать классную рекламу, то, конечно же, смогут, если это правильный и хороший блогер. Ну, мы не будем сегодня на это заострять свое внимание, о том, как выбрать блогера для сотрудничества. Да, это немножко не про то, не про то, о чем мы сегодня говорим. Но Просто я хочу вам объяснить, что разница в отклике на ваш продукт будет колоссальная. То есть, например, когда мы, если мы говорим про таргет, как-то сопоставить теплую аудиторию, то есть одно дело, когда мы собираем ну, просто просто людей, которые... То есть это сейчас будет не про подписку, да, ну, например, то есть вы какой-то блогер, и вы какой-то выпускаете свой инфопродукт, допустим, да, и вы запускаете его просто на холодную аудиторию, то есть, ну, просто трафиком там, например, ну, ведете трафик на свой инстаграм-блог и показываете, и показываете вашу рекламу аудитории, которая с вами никогда не взаимодействует. Вы получите один отклик, если же вы соберете аудиторию всех людей, кто с вами взаимодействовал в вашем профиле, то есть это не только ваши подписчики могут быть, но и кто-то когда-то, когда с вами вообще ваши ноги касался, сообщение сейчас, конечно же, не работает, да, но какие-то другие моменты, то есть кто-то, кто лайкал вас, вас с вами взаимодействовал каким-то образом там на протяжении года, то есть если вы собираете эту аудиторию и этим людям показываете вашу рекламу, то вероятность того, что вы получите лучшие результаты, очень высокая, потому что вы будете показывать вашу рекламу человеку, который уже когда-либо с вами взаимодействовал, да? поэтому вот это вот нужно брать во внимание. Если мы говорим про работу с сайтом, то есть, например, вы можете просто показать ваш сайт или ваш бизнес абсолютно тоже холодной аудитории, или же вы можете собрать уже аудиторию, которая была когда-либо один раз на вашем сайте, и показать эту рекламу этим людям. То есть тем людям, кто уже когда-то с вами взаимодействовал. И вероятность того, что вы получите больше и лучшего результата, намного выше. То есть это то, о чем я вам хочу сказать, что вы должны понимать, что холодная аудитория и теплая аудитория, они будут на вас, на вашу рекламу всегда взаимодействовать по-разному. На холодную аудиторию трафик будет всегда более долгий в своем восприятии. То есть если вы ведете образно рекламу на свой блог через блогера и говорите «подпишитесь на меня, потому что я классный, и вы хотите продать этому человеку какой-то свой инфопродукт», то, возможно, к вам придут и сразу же купят, если тот блогер вас прорекламирует очень качественно. Или же, если вы будете вести на свой а, блог трафик таргетом на, на холодную аудиторию, то они, возможно, на вас подпишутся, но они будут подогреваться для того, чтобы купить вашу какую-то услугу а, дольше. А, расскажу на своем блоге, как у меня происходит. То есть у меня а, есть клиенты, которые есть категория, которые подписались, им в моменте нужны мои услуги, но таких очень-очень мало на самом-то деле, просто надо попасть тогда в боль какую-то, да, то есть они зашли в мой блог, видят в последних постах решения каких-то своих проблем и сразу же мне пишут «хочу консультацию». Такое у меня тоже бывает, но не так часто. В основном ко мне люди приходят, на меня подписываются, за мной следят минимум месяц, максимум было, по-моему, 3-4 месяца, и только тогда покупают мои услуги. То есть вот это... Вы должны понимать, что это э, называется такой подогрев. То есть на вас подпишутся, а, будут подогреваться вашим каким-то контентом, смотреть на вашу экспертность. А, и со временем уже тогда вашу, а, вашу услугу каким-то образом купят. Вот так вот это происходит у, у меня, по сути. А, вот. Это то, что вы Это то, что я хотела вам сказать по поводу теплой и холодной аудитории. Если мы говорим про макеты для холодной и теплой аудитории, то они тоже будут отличаться. То есть, когда мы будем делать макеты для холодной аудитории, они будут абсолютно абсолютно отличаться от того, как они будут выглядеть для теплой аудитории. Для холодной аудитории вы должны будете рассказывать про свой продукт так, как будто вы будете его показывать абсолютно новому человеку. Когда вы говорите, когда мы делаем макет для теплой аудитории, например, для посетителей сайта, вы уже можете упомянуть в макете, что вы заходили к нам, но что-то забыли, там, например, то есть вернитесь и повторите, вернитесь и посмотрите. То есть вы уже можете на теплую аудиторию, делать макеты такие более дружественные на самом деле, потому что человек уже имел какое-то первое касание с вашим бизнесом, и это нужно помнить и иметь в виду.